Лучшие цитаты Махатма Ганди. Будущее зависит от того, что вы делаете сегодня. Вы не узнаете, каким будет результат ваших действий. Но если вы ничего не будете делать, не будет результата. Вы не должны терять веры в человечество. Человечество – это океан. Если несколько капель в океане грязны, океан не становится грязным. Не надо ожидать награды за труды. Но всякое доброе дело в конце концов обязательно принесет плоды. Если ты хочешь перемену в будущем, станет и переменой в настоящем. Человек – хозяин собственной судьбы в том смысле, что у него есть свобода распоряжаться своей свободой. Но к чему это приведет, человеку неизвестно. Найди цель, ресурсы найдутся. Сила, в отсутствии страха. А не в количестве мускулов на нашем теле. Всегда думайте о полной гармонии между мыслью, словом и поступками. Всегда ставьте своей целью очистить свои мысли и все будет хорошо. Поэт – это тот, у кого есть сила пробудить добро, сокрытое в человеческой груди. Дела совести не решаются большинством голосов. Мы сами должны стать теми переменами, которые хотим увидеть в мире. Ценность идеала в том, что он удаляется по мере того, как мы приближаемся к нему. Лучший способ найти себя – перестать прислуживать другим людям. Единственный способ жить – это давать жить другим. Грамм собственного опыта стоит дороже тонны чужих наставлений. Мир достаточно велик, чтобы удовлетворить нужды любого человека. Но слишком мал, чтобы удовлетворить людскую жадность. Однажды начатое нельзя бросать, если только оно не оказалось морально нездоровым. Счастье – это когда ваши действия согласуются с вашими словами. Все человечество – одна нераздельная и неделимая семья. И каждый из нас несет ответственность за проступки всех остальных. Меняйтесь. Вы должны быть тем изменением, которое вы хотели бы видеть в мире. Прощайте. Слабые не умеют прощать. Прощение является чертой сильного. Следите за своими убеждениями. Ваши убеждения станут вашими мыслями. Ваши мысли станут вашими словами. Ваши слова станут вашими действиями. Ваши действия станут вашими привычками. Ваши привычки станут вашими ценностями. Ваши ценности станут вашей судьбой.